Текст 1 Вот порт. Здесь корабли. А недалеко железная дорога. Там вокзал. Это большой и старый вокзал. Вон платформа. Там пассажиры. А это пассажирский поезд. Недалеко центральная площадь. Там большой памятник. Рядом главная улица светланская это старая широкая и очень красивая улица здесь большие и дорогие магазины музеи рестораны театры и кинотеатры например вот тут китайский ресторан а там Дальше. Японский. А там что? Где? Вон там, далеко. Вон то красивое старое здание. Это почта.